Да. Вот она. Теперь берем изначально везде прямой угол. Раз, раз, раз, да. Захватили вот плотно. И об свой корпус мы будем ее растягивать. Вот мы ее растягиваем. А здесь вот на нее надавили. Либо большим пальцем. Соответственно. Да, вот. вот там видно, в принципе. Вот она. Противоположной стороны. Вот сюда цели. Либо всей ладонью вот можно. Ну, допустим, большим пальцем прицелился за прямой угол расслабься, расслабься. все тянул вот. в разные стороны ну, Буквально руку что я буду прицелился и на растяжение это руку сюда тяну да а эту руку замоку в обратную сторону противоположную. так пробуйте